У психика очень такая, тугая. Его заставить жить правильно очень трудно. Когда заставили, он уже не может остановиться. Как поезд. Чтобы ему поехать, надо много энергии. Когда поехал, уже не остановится. Все. И вот сам мужика надо разогнать, самое главное. Разогнать его очень сложно. Вот, когда разогнала, все, он поехал. Добрыми словами надо... Слезами разгонять, разгонять мужика своего, чтобы он поехал. Мужчина рядом, женщина расслабляется. Если слишком много секса, любви, поцелуев, хорошего питания, мужик становится ватрушкой. Дома ему хочется сидеть, ему не хочется никуда ехать, он на диване уже живет. И надо его вытуривать из дома. Иначе он просто протухнет, станет несчастным, пить начнет гулять начну, ну то есть испортится, протухнет. Нужно заставлять его, женщина должна помогать ему стать человеком, погонять из дома, не давать ему дома сидеть. У женщины совсем другая картина, совсем другая. Мужчина на работе развивается, дома отдыхает, женщина на работе отдыхает, дома развивается. Где увидели, что женщина домой пришла отдыхать? И приходит домой начинает что-то делать постоянно. Там развивается дома. И там обязанность, ответственность дома. Она приходит, говорит, что такое, бардак, это что? а Тут что такое? Выходит, контролирует ситуацию в доме. Чистоту наводит, всех строит, за всеми следит, что, что делает, контролирует полностью ситуацию под контролем. Даже тараканы боятся женщину и мужчину. Мужчина либерально к тараканам относится, или война, или мир. Видит, таракан ползет, ну, вроде мир, пусть ползет. Женщина никогда не даст тараканам жить в доме, увидела, будет всегда гонять. У нее нет мира, она отвечает за чистоту в доме, перед Богом, женщина. Но когда женщина имеет семью, или хотя бы большую семью в виде подружек, друзей, родителей, она имеет корни. Женщина должна жить для близких людей. Для работы она жить не может. Если у нее нет близких, и она вся в работе, поглощена в работе, то ее психика начинает таять, энергетически становится слабее, слабее. И она потом дальше проходит четыре стадии. Первая – мне нравится работа. Вторая – устаю. Третья – надоело. Четвертая – ухожу. Если у нее есть как бы дом, семья, эти стадии уже не, не работают. Она идет на работу, потому что у нее психика, она примагничена не к работе в жизни. К чему женщина примагничена, то ей движет в жизни. Если она к работе примагничена, семьи нет, больше не к чему примагничиваться, то она пытается близкие отношения там на работе со всеми строить, а там деловые отношения, там испытывает боль, ее там мучают, она злится, устает пытается угодить начальнику, вот, верить начальнику, а начальника ее эксплуатируют и так далее. Она становится замученной там на работе. Но когда корни пускают она в личных отношениях, она становится крепкой, сильной, набирается сил. Замученным уже муж становится не она, то есть она набирается сил в доме, это ее стихия, личные отношения, женская стихия. Она на работу приходит, тоже так же работает, все и интересно. Но она там не запаривается. Ей говорят, например, «Останься, поработай еще пол полчаса». Она говорит, «Нет». Он говорит, «Я тебя уволю». Она говорит, «Ну, смотрите сами». То есть по барабану уволит, «Ничего страшного, у меня муж работает, чем мне париться?» мы приходит, говорит, «Меня уволили». Она защищена, и все равно. Когда она одна, она боится, что ее уволят. Она боится, поэтому унижается перед начальством. Когда она защищена семьей, она спокойно работает, не парится. И эти стадии, вот, циклы вот эти на работе исчезают. Она спокойно там, просто счастлива на работе, поговорила с подружками, попила, поперекусывала там, поболтала, поработала чуть-чуть. Все вместе как бы и нравится там на работе. Она там отдыхает, она поработает, поболтает, осплетничает там, ну, женская жизнь. Пошла домой, отдохнула там на работе. Если заставляет упахиваться, она соглашается, но не упахивается, потому что она зависит от дома. Ну, там работает, все удовольствие, все, не напрягается. Некоторые женщины говорят, а у меня нет семьи, здесь нужен компромисс. Я говорю, а вы как вот живете? Он говорит, у моя жизнь это работа, и поэтому и нет семьи, надо отрываться от работы. Как отрываться? Выпускать вот любовь в отношениях с людьми, с подружками, с родственниками. Часто вера, когда женщина веру обретает, она естественно находится в вере в свою семью большую, легче отрываться от работы и так далее. Есть три слоя жизни, есть невежественные люди, которые ни во что не верят, они просто очень эгоистично настроены в жизни, верят только в себя. Есть страстные люди, которые верят в деньги, в страну, в мечту свою. Вот. Они живут более раскрытым социумом, но у них нет близких отношений, деловые только отношения, даже в семье. Только благостные люди, которые работают над собой, у них есть любовь, отношения, глубина, верность. не дешевая это вещь, такая жизнь, нужно ее достичь. Невестные люди всех ненавидят, злятся, страстные играют во что-то все время. Они себя что-то надо им красиво одеваться, себя пытаются показать, круто очень. Играют в жизнь, добиваются положения в обществе. Глубины нет ни в чем, даже в личных отношениях нет глубины. Благостные люди ведут себя попроще, ценят люди глубину, настоящее, они, а не показное. Верность у них есть, развивается верность, глубина в отношениях. Поэтому цель жизни человека — это благость, это способность жить, работая над собой, развиваясь. Если человек не развивается, он может достичь тоже силы, и влияния, но с помощью уже давления, то есть не с помощью любви, а с помощью силы он достигает влияния. Это сила деструктивная по природе. И он сам несчастлив такой человек. Может стать сильным, влиятельным, все это, можно достичь даже не благости, Не работая над собой, может стать очень влиятельным человеком. Если человек в становится влиятельным, он становится гангстером. Он всех убивает. Мы бандита, гангстерита. Биванта и стрелянта, мы любита. Пистолета, то и это. Держим банка миллионы, и плеванта на закона. О, oh, yes. Ну, то есть жизнь такая, пиф-паф. Я читал статистику, только один гангстер в, в Италии дожил до старости. Там всех взяли вот за какой-то период, остальные все погибли. Ну, то есть жизнь такая, что люди погибают просто. Раньше времени уходит в жизнь. Человек достигает влиятельности, силы, находясь в страсти. Это значит, что деньги для него, власть, самое главное в жизни. Не работать над собой. Главное, чтобы были деньги и все. И такой человек, вроде бы кажется, что ему классно жить. У него есть деньги, там люди у него пешки. Вот. Но счастья нет, потому что нет глубины. Любви нет такого человека. Любовь это же бескорыстная вещь. Любовь Любить себя не, не можно корыстно заставить. Это не любовь под когда все прыгают перед тобой. Это же не любовь. Правда? Любовь это чистое, светлое такое чувство. Человек, который не работает над собой, он достигает успеха, но в в глубине нет. Хоть он и рисуется, делает вид, что он как такой, ну я счастливый, понимаете, ну счастливый я. Вот, ну это все просто игра. Знакомые есть такие? Ну то есть нету никакой любви, глубины нет. Квадратные слова, квадратный человек мой грозный командор мой грозный командор. Ну то есть это означает, что неправильное мышление, неправильное понимание, что такое счастье у человека. Он поэтому становится квадратным человеком. То есть он командор, все, он командует, но любви нет, глубины нет, отношений нет, чистоты нет, любви нет, близости нет. Поэтому есть выпивка начинается, нет счастья, значит выпивка, курение. В конце концов, деградация, результат такой жизни всегда один и тот же. Или сильный кризис, инсульт, инфаркт, там, ломается человек просто. Нет счастья, нет любви, значит, будешь вот так жить. Человек должен развиваться. Нет развития, нет нормальной жизни. Нужно, нужно развитие, а развитие означает работа над собой. Поэтому мы сегодня вот этой теме посвящаем беседу. Мы с вами прошли вскользь вот эти предназначения человека. У меня есть целый семинар о предназначении человека. Можно слушать там три лекции, не только на эту тему. Там все развернуто, становится понятно, что у меня, какой стадии, какая природа, куда я пришел в жизни. В целом надо понять, что высшая цель жизни человека не работа и не семья. Это постижение себя как души вечного, вечной. Ты когда будешь, вечность свою почувствуешь, поймешь, кем ты был раньше, кем ты будешь в будущем. Ну, как бы вечность свою почувствуешь, отношения с Богом почувствуешь, Бога почувствуешь. И в этом цель человеческой жизни. Это самое главное, для чего человек живет. Все остальное это помогает, помогает развиваться. Чем менее развит человек, тем больше он привязан к своим делам. Животные только о делах и думают. Они постоянно заняты, в заботу бегают постоянно, ищут поесть, кровь, секса. Ну, люди, которые не развиты, также живут, они постоянно в делах, у них нет высшего ничего в жизни. Они постоянно делают, делами заняты, отдыхом, делами. Все Вся жизнь как проходит. Для да. того, чтобы развиваться, человек должен иметь силу. Без силы нет развития. Сила приходит сначала к человеку через звук, через слушание. Потому что ну, человек, я думаю, что я сильный, люди думают, что они сильны. Как определить, ты сильный или слабый? Можешь можешь рано утром встать сильный, можешь бросить курить сильный, можешь верным быть сильный, можешь не злиться сильный, можешь не грубить сильный, можешь не обманывать сильный. Это сила другого плана, понимаете, это сила разума. Нужна сила разума. Сила разума, она развивается в результате слушания. Через звук разум становится сильным, через звук и чистоту. Чистота тела, чистота жизни, человек чистую жизнь ведет, у него разум становится чистым. Чистым означает чувствительным. Он понимает, начинает разбираться, что хорошо, что плохо, начинает ди дифференцировать. Интуиция у человека появляется, он чувствует где его обманут в бизнесе, людей начинают чувствовать, кто предатель, кто настоящий. Это чистота разума. У женщины в основном чистота разума развивается сначала, а у мужчины в основном сила. И сила и чистота разума нужны для того, чтобы совладать собой, стать человеком, который счастливо живет, потому что все эти черты характера, которые я перечислил, приносят человеку огромное счастье, доброта, честность, решимость, целеустремленность. Все это источники счастья. Счастье – это энергия, определенная энергия, которая наполняет человеческое тело, организм, психику, душу. Все наполняет. Счастье наполняется, человек счастьем наполняется через разум. Разум, когда находит цель, то он из нее берет счастье, это называется вера. Человек верит, значит, он счастлив, он чувствует счастье от веры. Цель деятельности, разум, разум, целеустремленность ищет цель, решимость, это движение к этой цели. Когда человек чувствует цель жизни своей, наполняется этой целью, это деятельность разума. Иногда человек цель жизни видит не в том, это деятельность ума. Ум подчиняет разум какой-то цели. Допустим, ребенок родился, мать смотрит, а он чистый, этот ребенок. Он чувствует от него чистоту. И думает, вот моя цель жизни. Начинает жить для ребенка. Он становится эгоистом в результате, чувствует себя Богом. Или человек в человека поверил, думает, вот Бог, вот этот человек и есть Бог. Все, этот человек становится эгоистом, в который ты веришь. Девушку поверил человек. Парни поверила девушка. Все. Если мы в человека верим, он становится эгоистом всегда. Идолом становится. Эгоистом. Злым человеком, Недобрым. Можно из любого человека сделать злого. Например, парень так девушку полюбил, что поверил в нее. Она его бросит обязательно. Это невыносимо для человека жить с тем, кто вот в тебя верит. Невыносимо просто. Только Богу, в Бога можно верить. И он это выдерживает. Человек не может веру выдержать человечество. Поэтому верить только в Бога надо. В своей какой-то традиции верить. То есть не то, что надо, какая-то одна из вер. Есть разные веры, в зависимости от наклонности людей, их характера, их культуры, их отношений. То есть человек выбирает веру по сердцу всего. Итак... Для того, чтобы развивать себя, человек должен найти веру, цель в жизни. И этот путь, этот путь, которым он идет, всегда, этот путь проб и ошибок. Не надо бояться ошибаться в жизни. Это нормально, ошибаться это очень хорошо, это нормально. Если человек ошибается, то он живет нормально. А если он как бы хочет жить без ошибок, то не хочет жить на платформе разума. Он хочет наслаждаться жизнью. Он хочет наслаждаться самосовершенствованием. Надо смело идти в жизнь. Не надо бояться жизни. Жизнь научит тебя. Просто учись правильно жить. А то, что понято с трудом. Можно же в газетке прочитать и понять, да? А, я все, да, это я все знаю, то, что вы говорите. Ну хорошо, если знаешь, попробуй теперь сделать. Понято с трудом означает, человек страдал, шел нередко на угад, ломая жизненный уклад, и только промахом был рад, женщину любил не ту, видел в жизни суету, и потом раз, и понял что-то с трудом, и жизнь его поменялась. Вот это и есть знание. Слушай, человек начитался чего-то там, он не применяет это никогда в жизни, там всем рассказывает, как надо жить правильно, это не знание. Знание есть в уме, это просто начитанность. А есть знание в разуме, это когда человек меняет свой жизненный уклад. И такое знание всегда постигается с трудом. А то, что понято с трудом, то мне дороже. Это означает разумная платформа жизни. То, что понято с трудом. Невозможно человеку просто так бросить курить, пить. Это с трудом происходит. Но с трудом над собой. Опять же, некоторые люди думают, что надо заставить себя бросить пить кури. Это бред. Только замена другой энергии счастья. Человек получает другую энергию счастья, он перестает интересоваться ненужной. Например, человек гуляет. Почему он гуляет? Потому что он не получил более высокой энергии любви. Когда он видит верность, гулять не хочется. Если ты чувствуешь верность от близкого человека, чистоту в отношениях, гулять просто не хочется. Неинтересно, потому что более высокий уровень любви. Когда человек получает миссию, цель жизни, ему не хочется курить, пить, потому что он получает более высокий способ жизни. То есть его жизнь становится счастливой, наполненной. Какая-то цель должна быть. Допустим, я видел плакат в Москве, Парень такой молодой, как бы и как бы, ну, как против наркотиков реклама, и он говорит, как бы, живи наполненно там, или живи сильно, как бы, стань счастливым, стань сильным, он там боксерские перчатки, что-то там еще держит. Ну то есть спорт это реальная замена наркотикам, это факт, потому что спорт это цель жизни для молодых людей. Потому что когда человек развивает свое тело даже, он развивает характер в это время, это цель жизни. Есть вообще разные уровни цели жизни, для каждого человека свой уровень. Первый уровень ⁇ это уровень отношений с своим телом. И человек просто начинает работать над собой всегда одним и тем же способом. Он начинает соблюдать режим дня и меняет питание свое. Пытается по-другому питаться. И он говорит, это цель жизни. Все, вот это и есть цель жизни. Сыроедение — цель жизни. Ну, то есть это определенный уровень развития человека. Дальше он, когда более развитым становится человек, у него начинает переход из грубого тела в энергетическое тело идти. И он тогда целью жизни ставит уже не питание, а движение. То есть цель жизни — это что такое? Это Для него это горы ходить, бегать, там прыгать, закаляться. Ну, то есть он движение становится, в цель жизни для него движение. Еще более развитый человек, развивается еще сильнее, он переходит на платформу уже не энергетическую, а умственную. И на умственной платформе он начинает видеть глубину этого мира, начинает интересоваться эзотерикой, пытается, пытается видеть тонкое пространство, что-то там ищет как бы... В этих тонких вещах, каких-то невидимых, унылая пара, чьи очарование, приятно мне твоя прощальная краса, Люблю я пышные природы увидания, В Агреции золото одетые леса, Вехсеняк ветра, шум, свежее дыхание, начинает чувствовать душу во всем. «Месяц свои блески» по лугам рассыпал, то есть он живой стал месяц. Стройные березки, стройные березки шепчут что-то липам, ну то есть общаются между собой. Когда человек влюбляется, он тоже начинает одушевленным видеть весь этот мир, у него вот эта платформа умственная в результате влияния любви, начинает видеть живым этот мир. То есть более глубокое восприятие мира становится. Это уже умственная платформа развития человека. Там же находится, на умственной платформе находится глубина отношений между людьми. Его интересуют уже чистые светлые отношения. Чистая светлая жизнь на этом уровне человека интересует. Ему надо на природу куда-то уехать, там сажать травку, солнышко смотреть, бегать за бабочками там, и так далее. Он же такой, как бы он видит красоту мира, счастье настоящей жизни, чувствует такой человек. Это умственная платформа. Следующая платформа развития человека — это платформа разума уже. Человек начинает интересоваться верой, развитием личности, работой над собой, молитвой. Платформа разума, молитва. Победа над судьбой, судьба, что такое. И высшая платформа развития — это духовная платформа. Духовная платформа означает, что человек пытается понять, что такое вечность, что такой Бог, что такое высшая любовь, бескорыстие, самопожертвование и так далее. Очень высокие взгляды у человека, идеалы такие глубокие в жизни. Человек не должен перескакивать, он развивается, как развивается. Чувствую, что зарядка тебе помогает развиваться? развивается с помощью зарядки, не парься. Ты хочешь попариться, попарься, баня. Тоже развитие на этой платформе. Но если человек хочет высшей материи есть, а он там как бы не врубается, не будет никакого развития. Вот что тебя развивает, то и делай. Питание развивает, питайся, учись правильно, режим дня. Развивает движение, пошел бегать замечательно. Развивает yeah. дальше видение, понимание тонкого этого, этого мира, его глубины, хорошо, изучай это. Хочешь дальше понять, что такое верность, чистота, вера, молитва, иди туда. И хочешь пока понять, что такое вечность, глубина, высшая любовь, Бог, иди туда. Все нормально. Это постепенный этап развития человека. Но, несмотря на эти этапы, никогда не помешает делать определенные вещи, которые просто практичны жизни. Это очень практично, то есть это улучшает качество жизни. Например, если человек позитивно настроен, позитивно означает всем счастье желает, я желаю всем счастья, я желаю всем счастья. Он позитивно настроен, что он получает в результате? Он начинает лучшее брать от, от людей, а худшее с худшим не контактирует. В результате он начинает, Наполняться. Позитивный настрой наполняет человека, негативный истощает. Позитивный настрой — это очень практично. Но чтобы позитивно настраиваться, надо себя включить, заставить. Кому, кому, кому, кому? Вот мужчина, видите? Прямо на сердце. Знак какой-то от Бога. Вы избранный человек. Там еще цветочек. Прямо на сердце упало, они вот блестят. Встаньте, покажите. Ой, слетела уже. Покажите, где была. Видите, как интересно, да? Полетела, полетела, раз сюда. Выбрал Господь, вот. Он будет теперь слушать, все изучать, работать над собой. Есть, видеть. На лекциях иногда чудеса происходят какие-то необычные вещи. Итак, очень важно знать, что большинство людей недооценивают эту вещь, потому что Первоначальные усилия, которые над собой надо совершить, людям в основном недоступно. Они понимают, что вот самоконтроль для этого нужен. Если ты, допустим, где-то находишься, расстроился, негативно настроился, ты обесточен в это время. Если ты всем рад, позитивно настроен, ты наполняешься силой. Если ты не включил себя на позитивный настрой, не простил, не прощаешь, не просишь прощения, значит тогда ты обесточен. Ну то есть часто люди просто живут годами в этом обесточенном состоянии, начинают раком болеть, теряют бизнес, деятельность, отношения, все теряют. Позитивное настроение означает работа постоянно. Допустим, метро зашел, я вот тренировался, изучал это, в метро захожу, все все негативно настроены, нет энергетики, нет обмена. Люди просто проехал 10 минут метро и как выжатый лимон стал, все, просто как... как Тряпка, нет сил, уже работать нет сил, потому что ты израсходовался, все. Я зашел в метро, со своим другом мы договорились с ним, что мы позитивно настраиваемся. Вот, и а, мы с ним начали там болтать, что-то разговаривать, улыбаться. И все рядом вот, люди поменялись, они каждый стоит, что-то... Своему радуется, едет, <смех> некоторые друг друга начинают улыбаться. Ну, то есть меняется атмосфера, то есть это ну, активная жизненная позиция означает. Вот сейчас, видите, мы вчера говорили о том, что у природы такая всегда энергия, кстати, есть. У природы всегда такая энергия, позитивная. Всегда у природы. У людей, вот если подтрудиться она тоже становится позитивной и идет обмен. Вот, по крайней мере, если ты такую позицию в жизни занимаешь, то всегда себя заставил сначала, позитивно настроился, усилие более какое-то надо совершить, а потом дальше идет обмен уже. И те люди наполняют. Меня спрашивают, сколько ты три часа читаешь лекцию, не устаешь? Я говорю, устаю, но люди наполняют меня, и поэтому идет обмен, и поэтому энергии хватает всем. Поэтому, видите, позитивный настрой раз и очень деликатное отношение к мнению другого человека. Деликатное отношение к тому, что у каждого человека есть свое понимание, своя вера. Очень деликатное отношение. Это означает опять гармония. Гармония опять означает. Даже если человек неправильно себя ведет, что-то не так делает, все равно деликатное отношение, он имеет право, у него есть выбор такой, как ему жить. Гармония означает. Позитивность и деликатность. Два вида настроек, которые дают человеку безграничные возможности в жизни. Безграничные. В коллективе такие люди становятся центром коллектива. Всегда. Уважение безграничное. Если человек ведет себя постоянно в таком ключе, его все любят в коллективе, каждый человек, он душа коллектива такой человек, становится душой коллектива. Есть еще ну, как бы, люди, которые являются также и проклятием коллектива. Они говорят, бы -бы -бы -бы". ну, распределяются роли всегда в коллективе, то есть кто-то душой коллектива становится, все его любят, а кто-то приходит и все а -а -а -а", от него отворачиваются. Ну Потому что у нее негативный настрой, он всех критикует постоянно, злится и так далее. Распределяется энергии, как муха и пчела, да? Муху никто не любит, отгоняет, она назойливая, всем хочет доказать, что-то летает. Пчела, она летает, тоже может летать возле вас, но она не назойливая, если вы посмотрите. Она, даже если сядет, она с любовью, если сам ей ничего делать, не будешь плохого? Она как бы радуется, ищет счастье. Знаете, удивительно, мы когда духовные программы проводим на природе, то сразу начинают прилечать шмели, пчелы начинают вокруг алтаря виться прямо летать. И птицы прилетают, чирикать. Птицы окружают прямо. И жжжж, пчелы, шмели видят, они чувствуют сладкий вкус, не знают где. Они вокруг алтаря летают, они ищут сладкий вкус, но не знают, что там нет как бы... Нектара. Они думают, что там нектар на алтаре ищут, но они чувствуют, что оттуда сладкий вкус идет. Они понимают, что это не цветы. Такие немножко обескураженные летают, где же цветы? Цветов нет. Ну то есть как бы вот так. Есть природно люди, которые склонны к позитивному отношению. Они получают, становятся центром общества. Никогда их не уволят с работы таких людей. Зачем увольнять такого человека? Допустим, да даже плохо работает, неважно, все рады рядом с ними. И он спасает коллектив, если, допустим, начальник разнелся, говорит, все уволены. Вот такой человек позитивный приходит к нему, начальник говорит, «Василий Петрович, вы увольте, пожалуйста, меня, а всех оставьте». Он говорит, «Нет, это я тебя оставлю, а всех уволю». Ну, «Тогда, пожалуйста, всех уж оставьте, мы исправимся». Ну ладно, ладно, все идеально. Видите, то есть спасает коллектив целый, может спасти такой человек целый коллектив. У кого такой пример в жизни есть? Ведь человек есть коллектив, спасает. есть пример.